Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Сегодня у нас замечательный ролик, посвященный Как вы думаете чему? Вот это называется брить жопой. Смотрите, как я могу пустить взгляд и смотреть на скалы, которые щекочут мою пузика. Очень прикольно. А, окей. Uh -huh. okay. Это Пипистрель Таурус, который вы наблюдали осенью в ролике. Девушки, будьте осторожны. А какой смысл? А как можно потрогать девушку для коленку? Хочешь, я там тебе потрогать облако? Редкая девушка устоит. Не, не, никогда. Приравнивается к браконьерству. Это же просто кровать, можно сказать. Вот, ложись и наслаждайся. Ооо. Oh. Oh. So Друзья, yeah. это вот как раз то, что нужно для того самого. Мы не идем на тренировку. Не дай бог, конечно. Мы не снижаемся практически. Куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, Вот это, куда, куда, куда, Ой, друзья, это был шедевральный заход. Тот самый куда, с тем самым прицепом и. Сейчас, наконец-то, в конце мая месяца он стал, перешел в мою собственность. Этот процесс был не очень быстрый, но достаточно простой. И вот я хочу вам сейчас, наверное, снять ролик, который будет говорить о том, ну, почему именно вот этот планер, почему именно вот что меня мотивировало сделать это действие, несмотря на то, что у меня вот в этом ангаре стоит мой шляхер, на котором я сегодня буду летать, вот почему мне нужно было взять и приобрести вот этот пипистрель я попытаюсь в этом ролике объяснить вам э, причины и планы по поводу ну, причины покупки и планы по поводу вот этого замечательного плана. Я отмыл старый прицеп, На этому прицепу больше 10 лет но он как новый, он из алюминия, это плюс единственное, здесь видите, когда закрывали, есть некоторые повреждения, то есть надавила на алюминий продавила его чуть-чуть, то есть вот это максимум того, что есть и вот этот пластиковый кожух, чуть-чуть красочка сходит, надо будет покрасить, а так это алюминий а это значит что прицеп вечный то есть алюминиевый профиль здесь внутри красивый алюминиевый каркас сейчас я вам покажу вид спереди ну вот конструкция нашего прицепа видите алюминиевые профиля согнутые на герметике аккуратно приклеен алюминиевый лист вот он и здесь некоторые пластиковые вставки, то есть, допустим, вот эта вот, вот эта вся часть, она, конечно, не из алюминия, она из пластика, и она тоже так красиво, гармонично вклёпана в конструкцию. И что износилось за это время? Конечно, вот этот пластик. То есть, видите, здесь краски нет, это все надо будет чистить. Это тоже алюминий, конечно, это прекрасно, то есть, вообще, ну, и состояние. Ну, понятно, что вот эти вот дуги безопасности, это надо всё... Взять по-хорошему, отпискоструить и покрасить, чем я, наверное, займусь. Но в целом, вот машинка, ее можно как прицеп, так и планер привести в идеальное состояние. Она будет летать очень долго, очень хорошо. А почему я не брал новый? Потому что это реально дорого. То есть новый планер такого типа выходит где-то тысяч под 150 евро. Не только этих денег нет, сколько... Ну, наверное, непонимание, насколько все-таки вот у нас идея полетать с сыном. А, потому что планер оборудован парашютом, который спасает весь планер целиком. Что будешь делать, петлю или бочку? Бочку. Бочку? Вот, а, молодец, Макс, правильно. Ну, конечно, так всегда все сваливаю. Все игрушки, которые покупаются для Макса, покупает папа себе. Но, Макс, ты хочешь полетать на Таурусе? Да. Да, Макс уже готов. И почему именно Таурус? Потому что у него есть парашют.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 и плюс еще вот, попробовать вот этот вот э, полет на малой скорости. То есть это, это ультралайт, он летает медленно, но он позволяет вокруг, вот во, во всей этой системе, позволяет долететь до каждой горки, пощупать ее, по -по попробовать. Немножко другой вариант полета, кардинальный, потому что на большом, красивом, мощном стеклянном планере я привык. А на планерах, которые летают с меньшим качеством, с э, медленнее, э, еще что-нибудь, я... Давно не летал. Я сейчас на соревнованиях в Литве летал на F 27 мне очень понравилось. Хочется по-другому чего-то. Вот для этого по-другому вот этот планер. Вон там стоит планер в наборе. Сейчас мы туда придем и попробуем там крутить. Закрылок. Оп. Оп. Ну и личку. все. Ну видите, работает. путь Плюс. Плюс файм. О, amazing самое главное владение им очень простое то есть сейчас вот весь ролик будет о том что как можно летать просто то есть это вот, вот эта штука понятно что она стоит денег но можно купить баушный можно восстановить можно еще что-то но это именно та свобода которая э, минимизирует бюрократию я сейчас вам на примерах э, моего пути мои, мои покупки планера попытаюсь рассказать о процессе как я его купил и что для этого, какие бумажные работы я делал. Это меня реально и удивило, то есть, мне говорили, что это просто, но я не думал, что так просто. А вот сейчас мы посмотрим... Да, друзья, сейчас я эти... вам покажу, что происходит у нас на аэродроме. Здесь какая-то оргия жуков. На самом деле, аэродром весь уже кошенный, но... Почему, кстати, важно иногда траву не косить до конца? Ну что экосистема, видите, какие-то жуки живут, какая-то травка выползает. <смех> Должны кузнечки где-то тоже размножаться. Вот, кстати, место от стоянки прицепа долговременный. Видите, трава пожухлая. Сейчас она зарастет. Это все надо покосить будет немножко, так что, ну, когда трава отколосится, упадут семена, может быть, скосить, чтобы было вокруг некая пожарная безопасность, потому что если где-то кто-то кинет окурок, чего на нашем аэродроме не делают, дальше это загорится, залезет под прицеп, дальше бах-бах и что будет? И все уже, все. Контент огонь. <свят> <свят> <свят> не Данила, он мне поможет не будет. сегодня да, распаковать этот прицеп и достать оттуда Таурус пепестрель. Итак, замечательный алюминиевый прицеп. Пробуем его открыть. Все элементы прицепа в хорошем состоянии. Ему лет столько же, сколько у планеру. Планер 2007 года. Да, 1997 -го. я сначала говорился. 2007 -го года планер. И такой же по возрасту прицеп. Сейчас мы. Оп! И таинство открытия. Как пепестрелька хранится в прицепе? Ну, видите, да, там место под стабилизатор. У него основная проблема дико широкий фюзеляж. И поэтому для того, чтобы. Ну, то есть он фиксируется. А петлю покажи, как. Молодец, правильно. Апикирование пикирование от себя ручка ну мы сейчас такого бочку, петлю и пикирование делать не будем но полетаем знатно точно все Максик, надо уступать место ну, для дитери. а ты передай народу мехом обтянуто, ну не мехом, а как, как гавролином обтянуто место, куда киль ставится. Все такое аккуратненькое. Сама поверхность планера, конечно, э, соответствует возрасту. То есть это сколько? 15 лет получается. Ей э, светит три этот Три финиш я сделаю моего друга. Рекламу мы его дадим позже, когда с ним договоримся. То же самое здесь, допустим. Видите, на фюзеляже при перевозке, при ремне, вот это все некие потертости. Это все надо в идеале приводить в порядок. То есть планер раз где-то в 10-15 лет делается рефиниш, он довольно дорогой. Но после рефиниша поверхность планера становится идеальной. Ну, вам кажется, что она сейчас идеальная, но я могу вам сказать, что... Ну нет, не идеально, это достаточно шершовый, шершавый такой уже пластик. Вот он еще сейчас в пыли немножко. То есть ждет этот планер, скорее всего, рефиниш. Но это нормально, эту процедуру можно делать достаточно бесконечно. В чем она заключается? Вот здесь есть гель-коут, это слой ну, такой вот, не знаю, см смеси, что ли, эпоксидной краски, который, э, ну или грунта, там, как, как, как смотря как делают, по какой технологии. И вот это все счищается полностью. До стеклоткани Потом восстанавливается Исходный профиль ну, Там ямки всякие зашпаклевываются И планер красится заново И получается новый старый планер Как планер фиксируется при перевозке? Ну, во-первых, затягивается вот эта хвостовая Возника. лента Которая сейчас не затянута ну, Потому что прицеп этот никуда не ездил а если б ездил, ее затянули Потому что планировалось, что на нем летать будут Хотя, конечно, скажу так Если загрузили планер в прицеп, затягивайте ленту Грузил его не я а его бывший владелец, поэтому, конечно, ему двойка. Я всегда проверяю эту ленту перед путешествием, потому что помню незабываемый случай, когда до дискус, купленный государством Российской Федерации в Орловский аэроклуб, единственный там за 20 лет, планер стоимостью там 100 с чем-то тысяч евро, его не закрепили хвост, то есть вот, не был, вот эту ленточку кто-то не затянул. И дальше это все доехало до Москвы и пробило дырку вот здесь, видите, вот место, где киль. Планер бился вот этой, наверное, частью какой-то, пробил не только прицеп, но и пострадал сам, в общем, как это, не мое, государственное, вот к чему это приводит. Итак, раз, оп, мимо, промазал. Здесь достаточно простая система, оп, видите, рельсики. Мы можем немножко передвинуть крыло, отодвинуть от фюзеляжа, видите, тут совершенно небольшой зазор. А, сделано это для того, что, все, чтобы прицеп был поуже, потому что он достаточно широкий. А крылья фиксируют, чтобы они не ходили в процессе перевозки туда-сюда. Их фиксирует вот этот вот конус. Вот сюда наконечник крыла входит и, соответственно, он держится. И крыло никуда не гуляет. И, естественно, когда это все заставляется, нужно следить, чтобы ну, попало куда надо. Так, еще одна деталь нашего прицепа. Вот эта вот каталка для заднего колеса. И теперь как бы выкатываем пепестрельку нашу. Впереди нету, ничем не зафиксирован. Сейчас мне нужно поднять хвост. Хвост, эти достаточно тяжелый. И потихонечку начинать двигать. И смотрим, чтобы главное не поцарапать крылья. Ну, крылья я отодвинул по максимуму. Повернулось. Какой повернулось. А. заднее? -а. Да, заднее колесо управляемое, поэтому при выкатке важно видите, пытается все время куда-нибудь дунуть Самое главное, ваши друзья, это не спешить потому что спешка здесь нужна только при ловле блок И если очень быстро, сильно спешить можно получить какую-нибудь неприятность Теперь, насколько я понимаю я смотрю, есть ли еще палка, по идее, должна была, могла быть вторая палка, по которой это все съезжает назад, но такой палки нет. и Поэтому мне, увы, придется применить силушку на мою богатырскую и удерживая хвост, докатить планер. Вот так, а если его положить вот так? Да, если что, он вполне кладется, если нужно отдохнуть, на вот эту красивую обтянутую ковром полочку. А пока, видите, я медленными перестановочками оп все, теперь уже у нас хвостовое колесо на земле и мне не придется с таким усилием поднимать хвост так, оп, выкатили мы наш пепестрельчик и теперь мы можем вполне снять с него чехол и посмотреть что же нам за красавица досталось? Оп! Воля. Что меня смущает в этом планере? этот вот этот красный салон. Ой, я бы, конечно, хотел синий или серый. А вот это... Спортивный цвет. Да, вот это красный... Красный будуар. Да, красно ферраль. Ну что ж. Попробуем открыть, я опять же этого ни разу не делал, вспоминаем где здесь ручки, вот они, собственно фонарь опять же был не закрыт, что неправильно, на кочке он может подпрыгнуть и открыться прямо в планере, то есть тому кто парковал планер на стоянку, двойка, ну понятно был чехол накрыт и так далее, но просто вот всегда обязательно при транспортировке должны быть закрыты вот эти элементы. А у нас, дай -ка. это планер DG 400 это, с простым старинным бензиновым мотором, элементы, один из самых доступных планеров на рынке, самовзлетных, минус его только один, этому мотор очень много лет, это Ротекс 505А, запчасти на которой крайне сложно найти, а в остальном это просто прекрасный, вот он стоит там в районе 50 тысяч евро, Планер, который сам взлетает, не требует буксировщика и полная свобода. Здесь у нас, друзья, более современный ротакс. И вот свобода взлетать, когда вам нравится. Вот сейчас, например, все остальные ждут, когда прилетит буксировщик из ГАПа, а он должен прилететь к 12 часам. И а погода уже есть, видите, есть облака. И наш планер замечательным образом разгоняется и улетает сам. Это. На самом деле, пилоту здесь реально удобнее летать э, с, с правой стороны. стороны. Почему? Потому что вот ручка воздушных тормозов э, и ее, конечно, и ручка закрылков, это все лучше на левую руку, чтобы не нужно было переносить э, рулящую. Да, рулящую руку. То есть на этом планере удобнее летать справа, однозначно. Но я летал на нем как раз вот слева. Э, управляется все удобно. Единственное, что вы ну, понимаете, да, чтобы, например, газ дать, вот эта вот ручка газа Переставить закрыл и так далее Приходится переносить ручку в левую руку Но я прекрасно левой рукой управляю Поэтому ничего страшного Да, вот это триммер точно Хороший ДГ, кстати, вот этот вот 400, чем он прекрасен? Тем, что это Один из первых планиров, который делался Исключительно под мотор, то есть там применение Довольно существенных углепластиков То есть сама конструкция планера Такая достаточно инновационная для тех лет и вот это вот применение углепластиков позволило снизить вес планера ровно настолько, чтобы туда поместился двигатель, не утяжеляя сильно конструкцию. То есть, если раньше там всегда делался планер, как будто он без мотора, а потом добавляли мотора, получалось что-то нечто среднее и не очень летучее, то в данном случае оно летучее. Посмотрим, за он летит. Учтите, что сейчас дует попутный ветер порядка 5 метров в секунду. То есть мы лично за самолетом будем взлетать с двумя моторами. Оп, да, хорошо взлетел. Смотрите, какая хорошая скороподъемность. Прекрасно. Вот если планер самовзлетный, очень, очень недорогая и очень качественная штука. Есть... Букс нас завелся. Сейчас он будет поднимать планера, у которых нет мотора. Или как мы, которым нужна помощь на взлете с попутным ветром. И пока он тут трактит, смотрите внутренности. Вот стоят две литий-ионные батарейки тоже Видите, везде углепластик. Вот это вот как раз контейнер под парашют спасательный. Это ниши шасси. Здесь много места. Тут в версии планера, которая летает с батарейками, вот здесь где-то устанавливается контейнер под батареи. Ну, можно еще и сверху установить. то есть Тут можно... Место немерено совершенно. То есть вот когда планер в боевом состоянии, здесь висит такая полочка багажная. Тут в этом багажнике ну, реально очень много места То есть я прям смотрю на потенциал планер мы весь э, с его владельцем просмотрели дефектоскопом на предмет повреждений нигде он не бит как это не, не бит не валялся не, не гулял единственное что присутствует и владелец указал это при продаже здесь при продаже если ты указываешь что-то недостоверное уголовная ответственность так вот это вот это просто. видите крашеный фюзеляж была посадка видимо вершатье возможно ну и тут немножечко так все подкрасили, то есть она на травочку ну, была, то есть как бы ничего страшного. Могу сказать, что на своем планере на «Принцессе» я два раза уже садился без шасси. То есть пилоты а, делятся на тех, кто он садился без шасси да? и кому это еще предстоит. Вот Данила полочку подготовил как раз, видите, для... куда туда встает? Да, она туда встает, это радиомаяк аварийный, который если бах-бах-бах, то... Чтоб нашли. Да, чтобы нашли. Вот второй ремонт. Ну, это на такое, да? болтиках обтекатель крепился. Ну, владелец его приклеил намертво, потому что вот это колесо. Узел этот достаточно нежный. И была какая-то посадка, когда этот узел сложился. И, ну, соответственно. Понятно, а где наушники? Колесо ушло так внутрь. Динамика, повредился а вот обтекатель. Вот этот ремонт тоже зафиксирован. Ну, что нужно будет сделать? Нужно будет снять вот этот вот колхоз, раз, раз. ввести при финише, вернуть все в изначальное состояние не, наверное, и сделать, как было кажется. на заводе. Ну, заодно колесо поменять. Еще преимущество огромное этого планера – буксировочный замок. То есть он закрыт сейчас обтекателем, потому что не используется для текущих полетов. Но, в принципе, этот планер можно поднимать за самолетом. И это огромное преимущество его. Вот эта отцепка от... Видишь, слышно даже, как он работает. Слышишь, щелкает замок? Uh -huh, да, щелкает. Да. Если что, если у меня какая-то проблема с двигателем, или не хочется взлетать на двигатели, я могу взлететь на этом, на этом планере за самолетом. Независимый пилот Данила сейчас... Упс. А -а -а. в планер. Да, планер сейчас у нас на, не на шасси своем, а на лыжементе, поэтому, конечно сильно скакать на нем не нужно мы поэтому делаем все аккуратно крайне ну что ты скажешь ну комфортно просторно давай и подожди я тебя аккуратно опущу Корбон руки убирай я держу фонарь держу держу держу убирай если уж фонарь повредит кто-то к я ну все. ну одному вообще красота Целых Расскажи 5 сантиметров над головой. Расскажи о разнице по сравнению с тем, как мы с тобой летали. Да, я к нему залезу. А, ой, ну, во-первых, обзорность огромная. Ну вот я купил этот планер. Вот обзорность. Ты же понимаешь, что в свое время, когда... Ну, мы сексом да? Нет, секс это... Это Борисевич, по сексе много разговаривает. А я все-таки считаю, что планер для секса не нужен. Как Ой, это? ну как, может и нужен. Да видно будет. Жена моя со мной летает, в принципе. Почему бы не проэкспериментировать. Так. Ну что, закроем фонарь, чтобы было все. Ты что-то включил, кстати. Да, да, я планер. Это планер завелся. Давай, аккуратненько. Фонарь это самая дорогая штука этого планера, наверное. О, да. Красота. Я просто забыл эти ощущения, я летал, помню, и первое самое яркое было, я в аквариуме. Oh. Oh. So you, you can more... Друзья, like... это вот как раз то, что нужно для того самого. Что могу сказать по ощущениям в кабине? Ну, во-первых, Конечно, как я уже говорил, легендарный обзор. Просто он фантастический. Все эти скалы чувствуешь лицом практически. Не дай бог, конечно. Это, конечно, впечатляет. То есть меня, как пилота, обзор впечатляет. И вот он, аквариум. Только теперь мой. Ну все, все прекрасно. Ключ у нас есть, вот. <смех> ключ, ключ, ключ в замке, если что, раз, чук, вот и полетели. Сейчас стартуем. Давай откроем, это а жарко. Да, реально. Дай-ка камеру. Друзья, опять же впечатляет, я только что закрывал фонарь, продуманность деталей. Видите, вот этот кокпит, да, вот это все углепластик, даже вот эта маленькая ручечка из углепластика, то есть все сделано почти на одной, одной задачей, чтобы как можно легче сделать планер и поместить его э, в класс ультралайт. Это интересная штука. Тебе нравится? Ну, я ну, так, я слушай, так сейчас, ну, не там, там на самом деле колесика есть. Колесико есть, Да, или? конечно. Ну что ты думаешь, он сейчас. Э... А я думал, что как-то. Думал... Нет, парни, вы не правы. Это нормальный планер. DB50, кстати, достаточно хорошо летающий. <laughs> достаточно старинный. И сейчас взлетит. <плотно> не, ну выглядит комично <плотно> такая <насколько. плотно> Смотри, вот сейчас тут <плотно> разгонится до какой-то скорости уже. Подымет носик, и, ой, этот запах касторки, ой, горелого двухтактного масла. А, ну вот, все нормально. поднял, все, поднял. сейчас, ну, видишь, ему сколько пришлось по ветру бежать. Я, вообще, горя бы вот на, не дискнул бы сейчас по ветру взлетать. Вот, абсолютно точно, потому что вот это вот, ты, то, что мы с тобой взлетали тогда, страшный взлет. Пепестрель-то вот бы взлетел. Пепестрель, вот, бы... о, да, пепестрель бы взлетел. Точно, кстати, молодец, дань ты хорошо очень для ролика все говоришь. А, друзья, пипестрель бы взлетел, у этого планера одна из лучших в классе энерговооруженности, то есть ему вот этого двухтактного своего движка, то есть у него при его взлетном весе 475 килограмм, движочек мощностью, по-моему, даже больше, чем на моем шляйкере. и вот эта малышка, опять же крыло... С толстым профилем отрыв у него на 65 происходит. То есть он взлетает просто пулей. Это одна из причин, по которых я захотел владеть таким планером, чтобы иметь возможность именно взлетать с очень коротких дистанций. Ты тут уже какие-то нажимаешь штучки? Да, смотрим, что тут есть. Интерком, да, все как обычно. А это что такое? Это вентиляция. Вот видишь, смотри, носики закрываются. Вот. У этого планера, опять же, шикарная вентиляция. И он очень тихий. То есть вот этот вот фонарь э, с уплотнением. Здесь очень удачный контур, наверное, уплотнение. То есть он реально в полете шумит меньше, опять же, чем мой шляхер. Так, ну что, а, еще... вот здесь вентиляция, да? Вентиляция. Да, здесь тоже вентиляция. То есть вот комфорт продуман на пятерку. Состояние, опять же, кабины вполне себе нормальное. То есть мне не нравится приборная панель. Здесь поснимали, ну, снят прибор один... Э вот эти, конечно, наклеечки можно все сделать на на на намного получше там. Но это вот, скажем так, сделано, как сделано То есть у меня план максимально э привести это в приличное состояние Убрать этот компьютер, поставить все-таки другой э Починить вот этот прибор контроля полностью двигателя Видите, заклеенный индикатор, не показывает температуру двигателя Температура двигателя выведена отдельно что-то еще вы видно отдельно. То есть, вот эти вот два прибора сделаны для того, чтобы заменить мертвые индикаторы этого прибора. То есть, это такие мелочи, которые влияют на стоимость планера. Но вот ну, несущественно. то что я все равно бы делал его под себя. Надо понимать, что, конечно, прибор вот этот вот, 15-летней давности, сейчас есть все намного лучше и современней, и правильный. Вот это количество антенн, опять же, можно подуменьшить. Там, фларм другой поставить. То есть, это все, скорее всего, я буду... Кардинально переделывать? Ну как? Солидно, я все такое взял. Да? Подкоплю немножко тоже возьму. Да. Вот не, но очень просторно, во-первых. Я думаю, что. Ты, кстати, первый, кто в нем сидит. Да? Да. Ты можешь гордиться. Да. Даже возможность. Не Макс, не жена еще не сидела. Так что вот поперли сегодня. Ну, ты мыл вчера прицеп? Мыл. При, мыл, конечно. Да. Заслужил. Заслужил, получается. да, друзья. Кто вот. хорошо работает, тот хорошо летает. А вопросы студии. Вопросы студии. Скажите, а какие его прогулочные качества? Прогулочные. Они безграничные, потому что это панорамное остекление. Во-первых, конкретно, вот эта модель, почему именно этот планер? Я мог купить, может быть, чуть выгоднее. Более свеженький планер, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Но этот планер с любовью доработан. У него установлены два крыльевых бака. Два бака по 30 литров. Поэтому это реальный, ну, уже ультралайт, который может далеко лететь. Понятно, что когда в него нальешь по 30 литров каждый бак, он в 475 килограмм уже не влезет. Но... Кто же видел этот взлет? А, а там топливо вырабатывается, и он абсолютно помещается во все нормы. Почему 475? Ну, такая граница принята. То есть, в этом случае считается, что планер летать будет однозначно медленно. И при своем медленном полете нанесет минимум повреждений. Взлетает на маленькой скорости, то есть есть второй, вторая граница, 65 км в час взлетная скорость, у него, ну, скорость срыва точнее. У этого планера действительно он 65 км в час летает за счет толстого крыла, достаточно развитого, хорошего закрылка, ну закрылок флаперон, то есть коллерон вместе работающий как закрылок. То есть он соответствует полностью этому классу. Ну конечно, за, чтобы попасть в этот класс, приходится использовать пластики. планер получается дорогим. То есть, вот минус э, вот того, что нужно влезть в этот класс это дорогой, дор – это высокая стоимость. Но зато мы получаем легкий планер, который э, утяжелять можно. Это только улучшает его характеристики. То есть, если залить побольше топлива, этот планер начинает лететь получше. Э, потому что ну, поля раздвигаются на более высокие скорости, и ты получаешь возможность там, просто быстрее летать по маршруту. Может быть, немножко скорость в потоке увеличивается, но так как он стоит в потоке на своих там, не знаю 65-70 км в час, он стоит очень хорошо. То есть на малых скоростях это потрясающая машина. Минусы. Если мы пытаемся летать быстро, ну, посмотрите, какая огромная кабина, это же все создает сопротивление. Поэтому как только ты переходишь границу 150 км в час, эта штука уже не летит. Ну, летит, но вот, вот ее стихия 120, ну, 140. Ну, вот-вот-вот. Ну, вот. Это штука для медленных прогулок. И как раз для прогулок она их создана. Если человек хочет часочек полетать, если он хочет слетать ну, посмотреть пик-дебюр, гору, если он хочет, в конце концов, на ледники. Я на этот планер ты встречал в таких местах здесь, в Альпах, что просто ты ну, волосы дыбом, как он туда попал. Туда долетает просто дольше. То есть, если на, на «Принцессе» мы туда долетим до 3 часа, до «Меттерхорна», допустим, можно ли на нем на «Меттерхорна» дотрахтить? Да можно. Просто это займет не 2-3 часа, а 4-5. И придется приземлиться в осьте, съесть мороженого, заправиться топливом, взлететь на следующий день и вернуться обратно. То есть, ну, немножко другая философия полета. Просто и всего. Ну, то есть получается. Когда вы, если себе собираешься покупать, это как выбор между Ламборджини и комфортным каким-нибудь там, ну, не знаю, Мерседесом. Камри. Да? Если бы я брал планер для того, чтобы, да, кататься по выходным, получать какое-то удовольствие, так, в основном вот если брать идею летать с кем-то, то есть если бы я покупал одноместный планер там гонять где-то, нет, я бы купил другой. Но если бы я брал планер, во-первых, самому прогуляться вот в такой кабине комфортной, во-вторых, э прогуляться с кем-нибудь с друзьями, то это вот очень, мне кажется, очень достойный хороший выбор. Потому что потрясающий обзор. То есть он, ну, ну и потом вот сидишь, ты можешь Даниле сказать: ну, Данила, там как ты? Он скажет, э там ты пока не şey, видишь его реакцию. Передать. Да, если, например, ты заснул, он может <с faze> тебя разбудить. Вот. Можно там поставить фильм какой-нибудь большой на большом экране, смотреть. Поиграть один. Ну, конечно, с девочкой летать лучше, чем с Данилой, но где же эта девочка сейчас? Вот нет, пришлось сажать пока Данилу. А ты учись, ты вот думаешь, что вот, пожалуйста. А вы учитесь были летать девочку э, низких скоростей для прогулки. А есть, ты не, не видишь, как мир несется вот так скорость куда туда сюда, туда. а ты неспешно так орелики, птички, озерца, то есть ты успеваешь насладиться, то есть я в этой гонке скоростей вот в, этой, в этой скорости, я много часто пропускаю что-то прекрасное, потому что ты летишь, ты куда-то гонишься, как и в жизни, ты гонишься за этой жизнью и не видишь, что вокруг тебя, вот, не, не чувствуешь этот каждый день, вот этот планер, чтобы этот каждый день чувствовать, наверное, так, но, но это еще не все, основное его преимущество бумаги, может, давай ему прямо в кабине, раз он интервью идет, подашь чемоданчик? Основное преимущество этот планера, друзья. Вот, <смех> вот видите, чемодан на мою принцессу. А здесь у меня, ну, можно сказать, вся моя жизнь. Вот эта папочка, вот эта папочка, это документы на вот этот планер. А теперь смотрите, сколько на обычный планер. Вот это кипа, вот это все, вот это, вот на планер тот. 32 ми, на котором я сейчас летаю, вот это вот куча бумаг, куча проверок, каждый год нужно Лешка, проходить ARC, которая не так дорого стоит, она стоит 275 евро, но, э, но это все нужно делать, вот этот вот вести флейбук, допустим, да, вот это все тут, а нет, это просто документы сложные, еще куча бумажечек, ну, короче, бюрократия, она исполнимая, не очень сложная, но она есть, и без нее никак. Я тебе оставляю, и попробуй это все сложить теперь. А теперь смотрите, что э, есть на этот планер, и что я сделал за э, время, ну, как я вообще купил его. Бумажки, которые есть на этот планер. Вот единственную бумажку, которая, видите, написано, никому не давать никогда в жизни. Это, я так понимаю, первоначальное свидетельство о регистрации, которое выдал мне Терри. Дальше, вот это документы на парашют, папочка. Парашют там нужно будет переложить через год. Парашют, который баллистически стреляющий. А, нет, смотри-ка, в 2025 году надо будет приложить парашют. Ну вот, замечательно. Вот это вот э, документы на вариометр, который установлен новый. Вот он. Ну, это акт проверки, что этот вариометр не нужно проверять еще какие-то года. Но опять же, я могу его проверять, могу не проверять. Это я все, что получал, когда получал планер. Это временное разрешение, когда я его купил на месяц полетов. Было выдано. Так можно делать при покупке. Я его еще не перерегистрировал. И вот это вот инструкция по эксплуатации. И, я так понимаю, что инструкция, если что, нужно отремонтировать. Вот две таких тоненьких, коротеньких книжечки. Они на французском, и они такие же есть и на английском. Это все тоже есть в интернете. Все. Вот это первая часть квеста. Все бумажки, которые идут с планером. Теперь, держи чтобы не потерять. Что мы делали дальше? Мы написали рукописное заявление, ну, на формате А4, что э, один человек другому человеку продал планер за какие-то деньги. Подписали оба и замечательным образом стал я владельцем этого планера. Дальше Терри мне помог составить бумагу, она тоже занимает формат А4, а акт о ну, взвешивании планера соответствует его норме, то есть я перечислил оборудование, которое стоит на планере, радиостанцию, еще что-то, еще что-то, две батарейки литиевых, и э, вот эту бумажку мы послали в компетентный орган вместе с договором о купле-продаже. После чего компетентный орган достаточно длительное время почему-то не отвечал нам, а оказалось все очень просто. Э, письмо упало в спам ко мне в ящик, и я его нашел только там через месяц. Нашел, увидел, что они сказали, вы одну подпись поставьте, пожалуйста, в другом месте. Я переделал эту бумажку, поставил подпись в нужном месте, и ко мне по почте пришла вот эта вот... Как вы видите, вот конвертик маленький. Что мы наблюдаем в этом конвертике? То есть пока мы с органами регулирующими общались только вот... <з scr -2> По почте я получил такую бумажку, которая говорит о том, что я получил позывной. Вот такой. И смогу с этим позывным до 25 года спокойно летать. Потом просто там должен выслать, выполнить какие-то действия, получу еще раз. Дальше. Ну, это вот одна бумажка. Следующая бумажка, ну она красивая, типа какой у меня позывной. Следующее, что я, я стал владельцем планера с регистрацией 05РТ и могу на нем летать тоже до сколько-то лет. Сейчас скажу, сколько. Вот эта вторая бумажка говорит о том, что я получил свидетельство на планер. Вот оно. Оно, оно бессрочное, действует пожизненно. Ну, если я не соберусь кому-то продать, но мне нужно его как бы подтверждать, что у меня все хорошо раз в два, в два года, два-четыре месяца. То есть раз в два-четыре месяца я должен зайти на сайт регулятора, заполнить форму, что в моем плане ничего не поменялось, или что-то поменялось. И если что-то поменялось, я делаю новый акт взвешивания, что я его взвесил, и он весит вот столько. -то. Сейчас он весит пустой 305 килограммов вот она, прекрасная бумажка, которая у меня есть. И для этого мне не нужно было ездить, ну, не знаю как вот, представим, что это, например, <регистрируется>, регистрируется в Росавиации. То есть, сколько нужно было бы наверное, сумасшествий проделать для того, чтобы это зарегистрировать. Даже, в конце концов, если не в Росавиации, а например, в регуляторе другой страны, в той же Литве, нужно немножко больше бумаг, и нужно проходить раз в два года все-таки технический осмотр, который не ты сам делаешь, а делает инспектор. То есть, это сразу же на этот же Ультралайт ограничивает, накладывает достаточно много... Ну, вот тебе нужно это инспектора найти, договориться <свес> с ним, показать, что твой планер в порядке. А, ну, будешь ли ты летать на планере, который не в порядке? То есть доведешь ты до полного свинского состояния? Ну, твоя жизнь, в конце концов. То есть здесь считается так, что если ты такой и, ну, значит, ты где-нибудь там и того, и улучшишь отсутствие генофонда на планете Земля. Дарвинская премия. поэтому Конечно, каждый пилот осматривает свой планер, старается, отдается это все на мастерам, которые что-то чинят, или если руки не из задницы, сам делаешь. Но бумажная возня минимизирована. То есть вы видите, что она снизошла до заявления на определенном сайте, и все, раз в два года. И все, больше ничего не нужно. Мне... Парашют сзади. Ну, парашют, соответственно, когда на него срок годности кончится, то ты этот то парашют... За вот эту красненькую ручку нажать, да, За эту ручечку. вот тут видишь, чека стоит специально. Чеку Оп. вынимаешь, дергаешь вот так. Чфунь, и парашют. бах бабах бах И ты опускаешься. То есть даже если с этим планером что-то не так в воздухе, на высоте больше 100 метров, то дальше все заканчивается У. хорошо. Все, друзья, вот это вся бумажная работа по планеру. При этом лицензия, которая э, используется для полетов этого планера, тоже пожизненная и бессрочная. То есть ты один раз ее получил, и дальше ты делаешь медицину, ну, как на автомобиль. То есть, ну, в Литве, кстати, признается, например, автомобильная справка на водительские права. Здесь во Франции, она проходится у доктора Олива, ну, примерно то же самое, что на планер мой обычный, только проще еще. То есть там допуски, ну, если ходить можешь, дышать можешь, хрюкать можешь, то можешь и летать, наверное. А... Ты что там ломаешь? Ну подголовничек-то. Да? А, ты что, уже, смотрите, ноги ставит как? Ну посмотрите, друзья, вот, вот, посадил в планер, вроде как хорошего человека. Что ты творишь? Оказалось. Оказалось, да. Кстати, удобно? Ну кстати, почему бы и нет? А летать так можно? Нет, летать. Слушай, можно, знаешь, тогда можно снять фонари так на габриэлят. Знаешь, ты такой габриэль. А кто не делал так? Нет. А может сделаем? Ну можно. Надо только узнать. Тут, понимаешь, тоже есть э, фонарь, принадлежность планера. Он создает, кстати, аэродинамическую силу вместе ну, да. с крылом. То есть здесь как бы есть... Можно, знаешь, так испортить аэродинамику, что не взлететь. Что еще я регистрировал? Прицеп. Как это выглядело? Вот э, Терри дал мне такую бумагу. Здесь он вписал, как нового владельца, в меня. И все. И дальше это все отправилось по электронной почте. То есть я даже никуда не ездил. И дальше по электронной почте мне пришло вот такое письмо. Вот, пожалуйста, новый прицеп. Оп, тут уже я. Все, вот все действия, которые... Ну, заплатили там, по-моему, 40 евро за это. Вот это, конечно, тоже okay. удобно. Я, я думаю, что сейчас ну, во многих странах также. Но так как я делаю ролик о том, как регистрировалось это все во Франции, то есть что я сделал? Я все успел рассказать о преимуществах э, бюрократических. Э, села батарейка сразу. Так что мы вылезли. И мы сейчас демонстрируем вам, как помещается пилот э, больших э, солидных габаритов э, в этот планер. Э, плюс этого планера то, что может летать пилот весом больше, чем 120 килограмм что во всех наших стеклянных вот этих планерах является некоторым обязательным элементом. Больше 120 нельзя. Здесь же можно, ну, теоретически и 150. То есть в кокпит помещается с топливом, со всеми пирогами, килограмм 170. Ну, тут вопрос только, что как влезть. Но педали двигаются, то есть можно это двинуться еще дальше. И вы видите, что пилот вполне себе нормально себя чувствует. И явно сидит и улыбается. Ну, мы-то мы мы знаем, что он улыбается. Он только молчит, говорить он не хочет очень хорошо. Под, под, подтверди, что улыбается. Ну он улыбается. Тут видно в зеркальце. В зеркальце, в зеркальце видно, да. В зеркальце вы Так улыбается. вы не подглядываете. Не, не поглядываете. Намного комфортнее, чем в «Принцессе». Да? Ну, лучше, да. чем в «Принцессе». Ну, все, видишь. Мне так что. Больше. Обзор лучше. Обзор лучше. Все лучше. <laughs> Друзья, как, как все лучше в этом пипестрельчике. Так что... Наверное, на этой оптимистичной ноте мы э, закончим. Давай мы с тобой станем вместе, как обзорчики. Заканчиваем обзор да, прекрасного ты, ты, ты, ты воздушного доволен. корабля. Да, и Всем брать, рекомендуем. Ставим пять звездочек. Сейчас мы его приведем в порядок. В том смысле, что я наверное там научусь на нем летать. Я еще не летал. Ну, летал, но мне нужно немножко влетаться, чтобы все-таки чувствовать себя на нем поспокойнее. Некоторые есть специфика по посадке, по работе всеми управлениями. То есть нужно... Ну и тогда можно будет там, взять, например, Максика и полетать. Ну или ты в гости приедешь. Или я да, да. -да. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Нам пора на полеты. До новых позитивных роликов. Окей, okay. вы Yes! Смотрите, любое поле, вот из этих, которые внизу для этого пристрелечка годится, потому что планер легенький, компактненький, соответственно, на любую поляночку маленького может приземлиться. Вот сейчас камера включилась и не грелась, GoPro 10 опять будет, она не ладно. То есть, если кто будете покупать для подобных съемок, не покупайте эту гадость. То есть, вообще не работает. Окей, okay, я take control. You can do the photo. фото. No, no Вот смотрите, внизу везде водопады. Вот, вот внизу озеро под нами. Я в нем купался. Еще одно большое озеро купался. Вот, ник, ник, э, вот в этих водопадах. Внизу я купался. Его вот сейчас крылом покажу. Смотрите, вот там моя палатка стояла. Вот там. О. О, и тут стояла тоже. И вот это озеро. Как раз красивое. Да, и на скалы смотреть, когда у них ножки упираются. Тоже